Друзья, магазин белорусской продукции. Как говорится, прилавки ломятся от товара. Посмотрим, что внутри. Sure, uh, I'll clear but use Такие вот белорусские у нас товары в Узбекистане. А это вот алайский рынок. Продолжаем и смотреть. Сивы, бесполезные все дороги здесь. Ну, как говорят, коснежить. хотелось снимать ласпирин потому что его так полно а в интернете но раз уж как говорится, вышло случайно здесь мы с ним покажем русский алайский Ну, кто помнит, здесь какой был рынок, а здесь раньше. То конечно, много пафосу и результат... Хотя, не не судить. же говорю, это ссылаюсь на мнение. сейчас современный азайский рынок или базар в принципе все это ну, судя по этим красным яблокам это все Вот мы не будем заходить там, в принципе, все это... Поставление имеется, что... Ну заканчиваем наш... Все.